Как распознать мошенника в интернет-магазине? Подозрительные интернет-магазины часто привлекают покупателя словами «акция», «количество ограничено», «спешите купить». Продавец работает только по предоплате. Нет курьерской доставки и самовывоза. Нет обратной связи с продавцом. Нет отзывов о товарах и услугах вообще или отзывы только хорошие. Нет истории продаж. Страница магазина зарегистрирована недавно. Есть неточности в описании товаров. Продавец торопит покупателя с оплатой. Что делать? Внимательно изучить отзывы о продавце, его контакты и способы оплаты. Сравнить характеристики товаров на других сайтах. Провести необходимые замеры. Внимательно оформлять заказ. Отказаться вносить предоплату незнакомым лицам. Важно знать, продавец не вправе требовать данные вашей банковской карты. Потребитель вправе отказаться от покупки в интернет-магазине в течение 7 дней после получения товара. При этом обратная доставка оплачивается покупателям. Если в отношении вас и ваших близких совершено преступление, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102 или 112.